Доброе утро, друзья! Меня зовут Вячеслав, Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж. И сейчас веду прямую трансляцию именно на наболевший вопрос наших руководителей, да и не только. И некоторые продавцы сами интересуются, что же делать, когда ну, нечего делать или нету клиентов, нет с кем работать. Uh, на самом деле ответ на этот вопрос очень прост и очень такой <смех>, интересен если клиентов нету то их надо искать как говорится да но в целом uh, чем занимаются вот продавцы которым uh, ну нечего делать это очень интересно потому что максимальное количество мы всегда смотрим так сказать на на то что же делают другие продавцы, когда им, ну, успешные правильно сказать продавцы, когда, когда им нечего делать. На самом деле они делают все возможное, чтобы направить внимание на своих клиентов. Это могут быть потенциальные клиенты, это могут быть клиенты, которые э, уже купили у вас и могут вас рекомендовать или хотя бы могут что-то докупить. Это могут быть э, клиенты, которые.. Ну, просто ну они могут вас у вас ничего не купить но вас рекомендовать ну разные люди вот поэтому все что должен делать продавец когда у него есть хоть немного свободного времени это исходящий поток это то что делается вовне в направлении клиентов для того чтобы клиент узнал немного больше о вас для того чтобы узнал о новых услугах или товарах которые вы продаете для того чтобы просто пообщаться с ним вы знаете на самом деле общение это и есть та самая жизнь и показатель продавца который хорошо продает это тот который это продавец который а, общается всегда со своими клиентами и общается комфортно настолько что он не навязывая себя он а, договаривается с ними умеет располагать к себе поэтому все, что нужно сделать, когда нечего делать, это просто направить свое внимание как продавца вовне компании. Если вы, вы руководитель компании, вы продаете, то ваше внимание должно быть тоже вовне компании. То есть все, кто занимается продажами в компании, чувствует, что им нечего делать. Самое главное, что нужно сделать, это направить это внимание. Как только вы направите это внимание, через определенный промежуток времени у каждого из вас времени будет не хватать, ну например, у вас будет много, больше заказов, больше людей, которые интересуются вашими услугами и товарами, вы будете направлять какие-то, не знаю, коммерческие предложения, будете договариваться, у вас будут встречи, когда вам нечего делать, все гениальное, просто займитесь клиентами, общайтесь с ним и у вас появится что делать, ну очень скоро, как бы просто научитесь общаться. Кстати, многие наши клиенты, ну, наши студенты, правильно сказать, которые у нас обучаются, да и не только, они, они заметили, что правильно, ну, люди, которые правильно общаются, те, которые проходили у нас, например, специальные программы по общению, они эм, добиваются успеха быстрее, они больше продают, и их клиенты любят, то есть э, ну, у них больше понимания с клиентами. Вот. Поэтому для тех, кто, кстати, еще интересуется нашими э, услугами, могу, ну, обучением, которое мы предоставляем по продажам, могу сказать одну вещь. Э, в нашей компании есть такая штука, такой небольшой тренинг э, пятничный, э, бесплатный. Мы проводим бесплатный вводный тренинг по продажам каждую пятницу с 18.30 до 20.30. Вот. Я рекомендую для тех, кто интересуется этим, и интересуется продажами на самом деле, хочет изменить свою жизнь к лучшему, кстати, не только продажами, но и просто свою собственную жизнь, мы рекомендуем просто прийти на вот этот вводный бесплатный тренинг и получить больше реальности, больше понимания о том, что такое общение, что, что за тренинги мы предоставляем каких результатов вы можете добиться. И, кстати, на этих водных тренингах мы проводим небольшие тренировки такие, которые помогают ну, более успешно разбираться в людях или более успешно начинать продавать. Ну, разные, разные темы бывают на, этом, на пятничных наших встречах. Бывают разные темы. Кстати, тему выбираете тоже вы. То есть вы, когда приходите, вы можете уже... Ну, расписать себе примерно какие темы вы хотите разобрать. и э, ну, Мы проводим небольшой опрос, и на этом опросе мы выявляем как бы, какую тему вы хотите. Мы проводим именно э, самые ну, необходимые темы, которые вас интересуют. Кстати... Наш сайт, сайт нашей компании masterprodash.md Вы можете в разделе услуги узнать чуть побольше о том, что мы делаем какие какое обучение мы предоставляем. Вот. А также для тех, кто не смог еще найти себя, для тех, кто еще не видит, например, ну, может себя в продажах, может видит какие-то сложности, которые не связаны с продажами, но они мешают им продавать. Мы рекомендуем прийти, позвонить к нам и э, записаться на бесплатное тестирование, мы проводим бесплатное тестирование вот, для того, чтобы увидеть, какие проблемы вам нужно уладить в своей собственной жизни. Кстати, вот у нас есть некоторые программы специальные для улаживания собственной жизни человека, продавцов, руководителей, поэтому не, не, не оставляйте это на потом, живите сейчас, общайтесь сейчас, звоните сейчас. Кстати, наши контактные номера телефонов это 079411313 один один или 0 шесть семь шесть семь семь на сайте мастер продаж в разделе контакты вы можете ну, записаться там, найти наши эти же номера телефонов в контактах и записаться на бесплатный вводный тренинг по продажам, который у нас проходит каждую пятницу. И хочу напомнить помнить вам, что ну, на бесплатный водный тренинг мы рекомендуем записаться, потому что, ну, так спонтанно кто приходит, может не иметь просто места. Вот, еще раз напоминаю, что для того... Для тех, у кого есть много свободного времени, для тех, кто замечает, что не знает, что делать, когда э, нечего делать, первое, что нужно делать, это направить свое внимание в область клиентов и начать хоть что-то делать, хоть, ключевое слово, хотя бы что-то делать в направлении своих клиентов. И вы, вы увидите, что чем больше вы с ними будете общаться и как-то о чем-то договариваться, тем больше шансов у вас будет получить клиентов, и тем больше шансов у вас будет, что это свободное время исчезнет, и вы будете забиты работой, деньгами, ну и всем остальным, что вы себе желаете, так сказать, да? Понимаете, что я имею в виду? Поэтому был рад вас всех услышать. Еще раз напоминаю, Вячеслав Богданов с вами был руководитель компании «Мастер продаж». Мы находимся в городе Кишиневе, Республика Молдова. Наш сайт «Мастер продаж» можете заходить прямо сейчас мастер продаж .мд всем успехов хорошего дня хорошего настроения и участвуйте в наших прямых трансляциях водных тренингах ну и там где вам больше интересно и нужно всем привет до свидания